Да-да, Ну что ж, всем добра, ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает исследовать фарминг симулятор 22 и знакомить тебя с самой актуальной информацией по этой игре. Ну и в сегодняшнем выпуске я тебе продемонстрирую совершенно все комбайны и уборочную технику, которая будет присутствовать в игре. Покажу, какие будут модели, какие будут бренды, какие у них будут характеристики у этих моделек и так далее. Об этом и пойдет сегодня у нас речь. Ну а ты пока смотришь, поставь, пожалуйста, авансиком лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а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 Ну что ж, вот теперь ты и знаешь, какая у нас уборочная техника будет присутствовать в игре. Релиз которой, напоминаю, состоится 22 ноября текущего года. Поэтому не пропусти, друг, следи внимательно за событиями и новостями. Но какая техника, по твоему мнению, показала тебе наиболее интересной или же наименее интересной? Пиши смело в комментариях, не стесняйся, братишка Scratch тебе обязательно ответит. Ведь у него есть отличительная особенность отвечать на совершенно все твои комментарии, которые ты напишешь. Также пиши мне, предлагая какую бы ты еще хотел увидеть игру на моем канале и